Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шоустрый Бум. Друзья, сегодня делюсь очень вкусным, интересным, изысканным, даже, можно сказать, вкусным салатом, который готовится очень легко, с доступных продуктов. Можно готовить на любой праздник, тем более на Новый год или на Рождество. Друзья, начинаем готовить. Поехали! Нам понадобится три отварных куриных яйца, заранее отваренных, крутую. Разрезаем пополам. И желток отправляю в отдельную тарелку. яйцо надрезаю еще на один раз и потом вот такой вот соломкой нарезаем белок белок сразу отправляем в салатницу или в миску теперь нам понадобятся крабовые палочки у меня здесь одна пачка 220 грамм и нарезаем вот таким вот образом Рабовые палочки нарезали, также отправляем в салатницу. Теперь беру средние две помидоры, режу пополам. Так, теперь нарезаем очень-очень тонко. Ну, вы уже поняли, помидоры тоже, также отправляем в салатницу. Теперь бьем красный перец, можно взять даже два маленьких разного цвета. Чтобы салат получился более красивый, удаляю плодоножку. Разрезаю еще раз пополам. И снова на вот такие вот на соломку нарезаем перчик. Всегда берите вот такой вот красный перец зимой. Он более ароматный и слащий. Также беру пару веточек укропа и нарезаем мелко. Вкус салата всегда зависит именно от соуса или заправки. Нам понадобится желток, который мы отделили, и два зубчика чеснока, отправляю через мелкую терку. Можно через чеснокодавку. И примерно столовую ложку майонеза. И буквально 30-40 грамм вкусного сыра. Все, хорошенечко перемешиваем. Добавлю еще столовую ложку сметаны. И слегка присолю. И снова перемешиваем. Отправляем нашу заправку соус к салату. Осталось, друзья, только перемешать. Очень аппетитно выглядит. На вкус. Просто бомба. Обязательно готовьте. Радуйте родных, и близких. Балуйте. Балуйте своих родных и близких. Даже, думаю, тот, кто не любит крабовые палочки и считает их супер вредными понравится такой салат мы же такой салат не часто едим только по праздникам поэтому я думаю не слишком он вредным будет а очень аппетитным и вкусным самый любимый и самый вкусный момент это когда уже блюдо готово и можно его пробовать Салат получился очень легкий, очень вкусный, свеженький, с хрустом. Друзья, все как я люблю. Готовьте вместе со мной, радуйте родных и близких. Кто не подписался еще на мой канал, подписывайтесь, чтобы не пропускать новых интересных вкусных рецептов. А я с вами прощаюсь ненадолго до следующего видео. Всем пока.